Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Подходит к концу курс «Полезная привычка за 21 день». Делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5. Нам осталось прозаниматься еще 2 дня. После этого мы с вами подводим итоги, получаем подарки. А сегодня выполняем комплекс упражнений «Утренняя зарядка для разогрева суставов». Начинаем, сидя на полу. Садимся на пол, раскрываем колени. Тянемся вверх руками вниз, делаем вдох-выдох, оставляем одну руку на полу, другой рукой тянемся, удлиняем бок, возвращаемся, а теперь снова тянемся в эту же сторону, но слегка раскрывая грудную клетку и раскрывая руку в сторону. Поменяем, другая сторона, колени раскрыты, опираемся рукой в пол и удлиняем бок, тянемся. Опускаем руку снова, уводим ее вверх, раскрываем слегка плечо и грудную клетку. Удерживаем это положение. Постарайтесь не падать на опорную руку. Теперь выпрямляем обе ноги и будем раскрывать, разминать наши тазобедренные суставы. Подтягиваем одну стопу, ставим на уровне колена, ставим ее на полупальчик и раскрываем колено в сторону. И другая сторона также. Рабочая стопа стоит на полупальце. Подтягиваем обе ноги, оставляем стопы на полупальцах и начинаем раскрывать колени. Раскрылись вдох, собрали выдох. Переведем руки на колени. Округлим спину, втянем живот, потянемся копчиком вперед, а поясницей крестцом назад. Теперь возьмем себя за колено и потянемся в сторону, округляя поясницу по диагонали. Возьмем за другое колено себя и потянемся поясницей назад и вниз по диагонали, чуть больше растягивая один бок. И еще раз также подтягиваем по позвоночнику, руками держимся за колени, вытягиваем поясницу, тянемся по диагонали. Держим себя одной рукой за колено, другой опираемся в пол и другая сторона также тянемся. Хорошенько растягиваем нашу поясницу. Теперь вытягиваемся вверх и нажимаем локтями на колени. А колени сопротивляются. Захватите колени снаружи, округлите поясницу и постарайтесь колени закрыть. Удерживайте себя руками. Еще раз так же. Сопротивлением, упражнение с сопротивлением. Нажимаем на колени и стараемся их свести. А теперь удерживаем колени, округляем поясницу и снова стараемся свести колени. Мешаем себе руками. И снова возвращаем руки вовнутрь. Нажимаем на колени и стараемся их свести через сопротивление. Захватываем колени снаружи. Округляем поясницу и стараемся собрать колени почувствуйте, что в какой-то момент вы отпускаете не удерживаете руками и еще раз также нажимаем на колени и стараемся их свести теперь удерживаем колени и стараемся их свести выпрямляем спину собираем обе стопы переводим кисти на затылок раскрываем грудную клетку Собираем лопатки, удерживаем это положение, тянемся, округляемся, обхватываем локтями голову. Раскрываемся. Вот здесь не давите очень сильно на затылок, слегка. Ноги в положении буквы Z, увидите их вправо. Постарайтесь развернуть голову вправо, а вот левое плечо тяните назад, раскрывайте вашу грудную клетку. И поменяйте ноги в другую сторону. Ноги ушли влево, разверните голову влево, правое плечо тяните назад. Старайтесь почувствовать, что у вас плечи как будто прижаты к стене. Возвращайтесь в центр. Снова собирайте обе стопы, наклоняем голову в сторону, тянемся ухом к плечу и помогаем себе рукой. Другая сторона также. Тянемся. Теперь уводим руку назад, удерживаем, надавливаем на локоть. Удлиняем весь бок, таз зафиксирован. Почувствуйте, как растягивается ваш бок. Будете чувствовать область талии, косые мышцы. И другая рука также надавливаем на локоть. Стараемся, чтобы ладонь была между лопаток. И удлиняем бок. Уходим в небольшой наклон, удерживаем положение. И в то же время продолжаем давить на локоть. Возвращаемся в центр, собираем обе стопы, удлиняем себя вверх, локти переведем на колени, слегка надавим на колени, раскроем наши тазобедренные суставы, делаем шаг шире, уводим локти вовнутрь, раскрываем Колени и стараемся грудную клетку опустить между колен и выпрямляем обе ноги вот здесь постарайтесь чтобы не круглилась поясница если поясница круглится под ягодицы положите себе пожалуйста валик уходите вперед настолько насколько получается или сделайте шаг чуть уже и теперь мы меняем положение Подтягиваем правое колено, сгибаем правую ногу в колени, левая нога прямая, к ней тянемся. Раскрываем грудную клетку, уводим руки назад, отводим плечи назад и другая сторона также. Сгибаем ногу в колени, стараемся обе ягодицы усадить на пол. Уходим вперед, наклоняемся вперед настолько, насколько получается удержать прямой спину. Уводим руки назад, раскрываем грудную клетку. Держим это положение. Теперь садимся ягодицами на пятки. Уводим руки назад. Раскрываем грудную клетку, подаем ее вперед, можно слегка приподнять ягодицы над пятками, если чувствуете, что получается, но при этом держите центр, подтяните ваш живот. Теперь расслабляемся, раскрываем колени, опускаем грудную клетку между колен и тянемся. Садимся на ягодицы. Представьте, что вы идете на ягодицах. Почувствуйте, как вы удлиняете по очереди правую, и левую ногу. Теперь уводите руку вперед, при этом ягодицы тянитесь обратно. Тянитесь рукой по диагонали вперед, а ягодицу тяните обратно. Вы смеща... Смещаем ягодицу назад, а рукой тянемся вперед, удлиняя весь бок вперед. И другая сторона также. Вы будете чувствовать, как одна нога уходит назад, ягодица уходит назад, другая нога удлиняется, и вы к ней тянетесь. И еще раз дальше. Не торопитесь и получайте удовольствие от упражнения. Я уверена, что у вас все хорошо получается, я уверена, что вы чувствуете, как ваше тело проснулось. наполняется силой, энергией собираем обе стопы, тянемся поясницей назад выпрямляемся и снова будем тянуться по диагонали удлиняем поясничный отдел удлиняем бок другая сторона также и снова тянемся по центру, круглая спина тянемся в сторону, по диагонали, в бок еще раз, теперь тянемся по центру, по диагонали, другая сторона, возвращаемся в центр. И я уверена, что вы не заметили, как пробежали 10 минут нашей тренировки, нашей утренней зарядки. Я уверена, что у вас все хорошо получается, что вы получили заряд бодрости, энергии. Я благодарна всем, кто принимал участие в курсе «Полезная привычка» за 21 день. Если видео было вам полезно, делитесь им, пожалуйста, с друзьями, пишите комментарии к этому видео, получайте подарок. Не забудьте, пожалуйста, прислать координаты куда мне выслать вам подарок. И встречаемся завтра. Завтра у нас будет еще одна утренняя зарядка. До завтра, друзья. Ваша Надежда Соколова.